Uh, что, всем добрый день. Uh, меня зовут Калашникова Полина. Uh, я защищаю дипломную работу по курсу дизельского коммуникации для HR внутрикома. Uh, я работаю в IT-компании Artweb Group. Uh, компания уже активно развивается с 2011 -го года. Uh, занимает первое место в рейтинге Рунета uh, в этом году как раз в uh, у нас первое место. да, Возглавила рейтинг лучших разработчиков сайтов по итогам 2021-2022 года. У нас достаточно широкая география. Сотрудники работают из разных уголков России, также из-за границы. Компания занимается трансформацией, повышением эффективности, дизайном, проектированием, разработкой, интеграцией, внедрением IT-решений, тестированием и сопровождением программных продуктов, а также подбором IT-персонала, то есть как раз отстав персонала для других компаний. Именно я занимаюсь внутренними коммуникациями, адаптацией персонала. Я выбрала тему для защиты дипломной работы «Корпоративная Википедия АВД». Это будет наша внутренняя корпоративная база знаний, где будет храниться все знания наших сотрудников. То есть как раз цель – это объединить знания в единой базе. Задача, которые я перед ней ставлю – это создать виртуальную площадку для систематизации знаний сотрудников, разработать политику описания полезных знаний, сформировать рабочую группу, которая будет работать над данным проектом, использовать полученный результат для решения бизнес-задач повысить вовлеченность сотрудников в процесс компании, ну и, соответственно, с помощью этого проекта выделить лидеров этого направления. Проблемы и задачи, которые есть на данном проекте. И ключевая Проблема – это систематизация знаний сотрудников в едином пространстве. То есть на данный момент у нас есть очень много кейсов от сотрудников, от тех, кто хочет поделиться своим опытом. Но пока нет вот единой как раз платформы, где можно было бы это все объединить. И этот проект будет как раз толчком для дальнейшего развития и объединения знаний. Задача проекта – это вовлечение действующих сотрудников в корпоративную жизнь компании, также укрепление корпоративной культуры и вовлеченности за счет того, что они будут делиться своими знаниями, передавать опыт другим сотрудникам. По итогу проекта хочется повысить лояльность сотрудников, также укрепить корпоративную культуру, создать единую базу знаний, укрепить новую верификацию знаний и выявить и скрепить группу экспертов. Я выделила две целевые аудитории проекта, которые считаю основными. Первое это опытные IT-специалисты, то есть как раз лидеры мнений, лидеры компании, эксперты своего мнения, которые смогут поделиться знаниями. Их социально-демографические параметры это их средний возраст от двадцати до 45 лет. Тут критерии сотрудников есть те, которые имеющие семьи с детьми и не имеющие их. В принципе, также офисные сотрудники, которые работают в офисе и дистанционно из других городов России. У нас основной канал коммуникации – это Телеграм, там, где мы обмениваемся всеми нашими пожеланиями, знаниями. Это, как бы вот основное. Это значимая целевая аудитория, потому что это именно лидеры компании. Потребность целевой аудитории это то, что они эксперты в своем направлении готовы поделиться знаниями ключевыми. А проблема данной целевой аудитории заключается в том, что ранее не были систематизированы знания в единой базе. Вот, я, к сожалению, тут почему-то у меня не дописалось: есть вероятность того, что будет немножко Сложно на первоначальном этапе их систематизировать, найти, подтянуть в единую базу. Это, наверное, будут единые проблемы. Вторая целевая аудитория это новые сотрудники, стажеры IT-специальности. У них также средний возраст там, от 25 до 45 лет. Пользуются таким же каналом коммуникации, это Telegram Значимость данной целевой аудитории – это то, что у них новый взгляд на текущий проект, потому что, когда приходят новые сотрудники, они видят все-таки немножко все по-другому и могут приносить что-то свое, то, что не видят уже потребители, какие-то грани. Ну, а проблема в данном случае – это то, что нет а, сформированного видения проекта. То есть, когда приходит новый сотрудник, он, да, может найти какие-то косяки, так сказать, но изначально, как это был проект, как он начинался, он его не видит. А, инструменты проекта, которые хотелось бы использовать, я взяла их два для сравнения. Это Confluence и Bittrex 24. Они наиболее подходящие для данного проекта, и у меня в таблице представлены сравнительные характеристики значит, Bittrex 24, у него преимущество, это то, что простой интерфейс, расширенная, Устанавливается, расширение устанавливается за несколько секунд. Статьи можно распределять по разделам. В статьях можно добавлять картинки, видео, ссылки. Есть визуальный редактор, которым достаточно легко пользоваться. Страницу можно добавлять в избранное, выгружать в формате PDF. Это достаточно удобно для тех, кто хочет еще там у себя на личном компьютере хранить какие-то данные. Можно форматировать текст. Bittrex дает возможность правки цветом, выбирания шрифта и стиля. Также доступен архив изменений с возможностью возврата к предыдущей версии, это очень ценно, потому что иногда бывает, что кто-то что-то поправил, а предыдущая версия, оригинальная, была достаточно более емкая и правильная. В данном случае нет дополнительных расходов, так как в битрексе есть уже модуль базы знаний, который мы используем, но используем его немножко по-другому, и получается нам не придется как бы, за него платить. Uh, недостатки – это то, что uh, нет возможности создавать и изменять разделы, uh, может только администратор, то есть у uh, пользователей не будет возможности самостоятельно туда загружать какой-то материал. Это нужно будет делать только с, uh, через администратора. В данном случае это можно считать как недостаток, но ну и как преимущество с учетом того, что не будет uh, третьих лиц, которые смогут случайно изменить какой-то раздел uh, и внести неверные правки. Также права создания и редактирования есть тоже только у администратора, но и ограниченный функционал в сравнении с конкурентными продуктами. Сейчас мы рассмотрим Confluence. Его преимущество – то, что статьи можно сделать более яркими, красочными за счет графических элементов. Платформа это поддерживает. Также есть возможность добавления таблиц, карт, событий календаря, ссылок. Это тоже удобно, можно по ним кликать, переходить. Программа содержит встраиваемый шаблон таблиц. Это очень удобно, когда ты работаешь с таблицами, чтобы туда можно было перенести данные. Есть поиск с удобным фильтром. Ну, вот тут тоже вроде большой плюс, но иногда бывает, что этот фильтр подключивает и не все находит. Можно обсуждать публикацию во встроенном чате. Это очень удобно, когда ты публикуешь какую-то, например, статью, страничку. Внизу есть отдельные отдельный такой слот, да, с комментариями, где можно как раз писать свои комментарии, пожелания по данному тексту. Есть интеграция с Jira. В нашем случае это достаточно большой плюс, потому что мы пользуемся Jira, особенно наши эти специалисты Это их платформа, где они работают, и интеграция — это большое преимущество. Также Confluence позволяет создавать неограниченное число рабочих пространств для размещения страниц. Можно будет с помощью этого легко организовать контент. Недостатками является то, что функция поиска не всегда работает корректно, как я уже говорила. Бывает спонтанное зависание платформы, когда вроде бы у всех все нормально, но вдруг внезапно платформа зависает, появляется даже очень странный экран, когда не догружает тексты, картинки и выглядит некорректно. Ну и в данном случае нет возможности загружать видео. План реализации проекта... Я считаю, что необходимо обобщить знания по проектам. Разрабатывается структура основных статей для дальнейшего внедрения проекта. Здесь я указала этапы. Первый этап, он подготовительный. В данном случае я сроки прописал уже все-таки с января следующего года для того, чтобы на долгие январские праздники не прерывать работу над проектом изначально мы, естественно, создаем рабочую группу, где будет распределение ролей, также будет разработан регламент для рабочей группы, по которому будет идти и согласовываться работа, а затем мы создаем экспертный совет, для него также будет разработан регламент, ну и в данном этапе у нас расчеты согласования бюджета, что особо важно, чтобы в дальнейшем понимать, сколько на это будет потрачено средств. Следующий этап – это этап проектирования. На данном этапе мы должны все-таки уже определиться с платформой, на которой мы будем реализовывать данный проект. Будет составлено техническое задание с описанием структуры, как это, будет видеть, как это будут видеть остальные сотрудники, пользователя. Ну и дальше разработка и утверждение дизайна. Следующий этап – это этап разработки. В данном случае уже будет наполнение самой базы знаний. Потом будет согласование пилотного проекта. Создание пилотной группы, которая будет тестировать эту базу знаний на основании того, как они ее протестируют, будет проведен анализ для того, чтобы в дальнейшем устранить какие-то ошибки. Вот как раз этап доработки. После того, как устранены ошибки, будет опять согласование доработок обязательно, чтобы было понятно, что уже можно запускать финальную версию. Ну и, собственно, уже запуск самой финальной версии, которую мы будем тестировать три месяца, после чего также проведем исследование для, для определения вовлеченности сотрудников в данный проект, чтобы понимать, что время было потрачено не зря. И сила. А команда проекта, которая будет работать, это управление компании, соответственно, сами топы, да, я думаю, что они должны будут принимать участие в данном проекте, потому что он немалозначен для компании. И HR-директор, за счет него мы реализуем проект, ну, совместно со мной, с менеджером по внутренним коммуникациям. Также нам будут необходимы сотрудники отдела развития внутренних информационных систем. Они разработают необходимые функции для дальнейшего внедрения проекта. Дизайнер, который разработает интерфейс проекта. Руководитель обучения и развития сотрудников также необходим в данном проекте, потому что он выявит основные триггеры для интеграции с проектами гумификации. Нам необходим будет экспертный совет, который проведет аудит проекта и даст дальнейшие рекомендации. Ну и а, также лидеры компании, которые осуществляют функцию непосредственных авторов статей. Без них мы никак не обойдемся. И сами а, сотрудники – это тоже создатели контента для базы знаний, а, потому что у нас будут как лидеры, но наверняка и сами сотрудники тоже захотят поделиться своим экспертным мнением а, с другими. По итогу проекта что мы получим? Мы создадим виртуальную площадку для систематизации знаний сотрудников, укрепим новую верификацию знаний, объединим с помощью этого проекта коллег, повысим вовлеченность и лояльность сотрудников, а также будет продвижение корпоративных ценностей и развитие внутреннего HR-бренда, выявим и закрепим группы экспертов в данном проекте и укрепим корпоративную культуру. Как мы сможем проверить результаты? Для проверки результативности нам будет необходимо провести исследование, чтобы определить, насколько был важен данный проект для сотрудников компании, и показателями измерений будем, которые возьмем показатели измерений, сколько людей приняло участие в данном проекте, а насколько укрепились связи в действующих командах и какие команды в дальнейшем образовались. Это будут основные показатели для оценки результативности.